Всем привет! С вами Моздоби Бутик. Давно нас не было в ленте, но мы сейчас будем исправляться. А все потому, что мы работали над новыми коллекциями для ваших малышей. И рады представить вам наши новые коллекции. И в частности вот такую новую красивую выписку. Комбинезон с чепчиком бабочки. Эксклюзивная разработка нашего дизайнера. Больше ни у кого не найдете. И вот такая вот роскошная люлька тоже с бабочками. Бантики декорированы с тразиками. Настоящая, потрясающая, лакшери, роскошная выписка для вашего малыша. Что входит в комплект люльки? Сама люлька-переноска, твердое березовое дно без формальдегидов. На наше изделие есть все необходимые сертификаты и разрешающие документы. Матрасик, одеялка чтобы вы могли укрыть малыша в люлечке. И ортопедическая подушка. Люлькой можно пользоваться от рождения до 4-6 месяцев, в зависимости от того, как ваш малыш будет расти. Вот такая красота! Заказывайте!